Так выглядит сайт э, криптоноида. Да? Давайте посмотрим, с, чё, с чем мы здесь столкнемся. То есть это аналитика, которая изменит твою жизнь. То есть вот здесь вы сможете видеть вс на всех своих биржах свой график. То есть как у вас э, идет рост вашего инвестиционного э, портфеля. График изменения портфеля, то есть основан на сигналах э, топ-аналитиков. Э, вот таким образом вы будете видеть здесь э, топ-аналитики, -э -э -э -э то есть самые лучшие сигналы. То есть вы будете видеть прям ну, как их списке, то есть этот список будет двигаться, как слайдер своего рода. А здесь вы будете видеть именно, здесь именно каналы, да, а вот здесь вы будете видеть именно сигналы. Здесь есть, вот, кстати, я прошу обратить ваше внимание на ценники. Если вы думаете, что этот сервис ничего не стоит, то вы заблуждаете. То есть этот сервис будет стоить что-то около 500 долларов в месяц, чтобы вы понимали. А, дает ли он профиты? А, я вам сегодня тоже покажу. А, мы подбивали раз один канал, вот, и от одного канала мы вытащили сигналы,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 На 6 месяцев вы получите этот сервис. Все, кто в ближайшие 7 дней не успеет до 30 числа, а только с VIP, но VIP тоже будет, скорее всего, на 1 месяц продлен такой бонус, да, то есть и с VIP, то есть в течение месяца, кто зайдет, у них тоже будет на 6 месяцев свобода.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 Например, сигнал пришел, он должен платить туда, но что не так он пошел мимо. Для того, чтобы не рисковать депозитом, эти сделки закрываются в минус 4 процента. И потом, получается, какие-то сигналы у нас лучший сигнал на этом этапе отработал на 57%, процентов, если я не ошибаюсь, то он вот эти минусы все один только канал вытягивает, да? То есть все остальное работает в плюс, поэтому и выходит вот такая рентабельность.